Здравствуйте, уважаемые зрители, меня зовут Юрий, я специалист в общественном питании. И сегодня мы с вами поговорим о холодильных камерах. Что из себя представляют холодильные камеры? Это сборная конструкция, состоящая из сэндвич-панелей. Это плиты стандартных типоразмеров с наполнением внутри из полиуретана, и поверхность покрыта у них оцинкованным листом железа с полипропиленовым покрытием. Холодильные камеры собираются по принципу шип пас или шип пас с замком. Камеры бывают среднетемпературные и низкотемпературные. К среднетемпературным относятся камеры с диапазоном температур плюс 4, плюс 6 градусов. Также представлены камеры с температурным режимом плюс 2, плюс 4. Такой режим применяется для хранения рыбы. И низкотемпературные камеры с диапазоном температур минус 18-20 градусов для хранения замороженной продукции, мяса, рыбы и так далее. По поводу внешнего оформления камер они могут быть совершенно разными. Ну стандартом чаще всего применяется белый полипропилен. Также камеры могут быть изготовлены из нержавеющей стали, но ну, это вот дает удрожание продукту. Или же со стеклянными покрытиями. Но ну, это, как правило, применимо при продаже цветов по спецзаказу. А двери камер, как правило, бывают трех типов откатные, контейнерные и раздвижные. В некоторых случаях, как правило, это в магазинах, сборные конструкции холодильных камер являются сквозными. То есть у данной камеры может быть сразу две двери, входная и выходная, но ну, с разных сторон. Холодильные камеры могут по-разному охлаждаться с помощью разных агрегатов. Самые распространенные агрегаты — это моноблочные, и сплит-системы. Сплит, сплит это означает разъединенные. Ну, аналогично можно себе представить сплит-систему кондиционирования. Преимущество сплит-системы заключается в том, что агрегаты можно расположить в совершенно разных местах. Компрессор можно установить на улице, охлаждающий агрегат непосредственно в камере. Это важно, если у вас маленькое помещение и требуется сэкономить пространство раз и не выбрасывать много тепла в окружающую среду. Если у вас помещение большое, вы можете установить моноблок. Моноблок представляет себя единую конструкцию, она более проста в установке, более дешевая изначально, но среди ее недостатков можно отметить тот факт, что тепло, вырабатываемое агрегатом, выбрасывается в окружающую среду вне камеры, ровно в таком же объеме, как и образуемый холод внутри камеры. При охлаждении продуктов происходит увлажнение среды внутри камеры. И если вы поставили дешевый телаж из оцинкованной конструкции, со временем он просто прожавеет. Поэтому на этом я не рекомендую экономить, а установить лучше из нержавеющей стали стеллажи или же из анодированного алюминия. Еще могу отметить из особенностей конструкции холодильных камер. У многих производителей, как я и ранее говорил, существуют стандартные типоразмеры камеры могут быть объемами от 3 кубометров до 100 может быть установлен также расширительный пояс так называемый это когда стандартную камеру вставляется еще по одному листу. Камера увеличивается в объеме ну, примерно на 2 квадратных метра. Но что хочу отметить, при подборе камеры обязательно нужно учитывать и объем холодильного агрегата. Агрегаты изначально разработаны на определенное количество кубометров охлаждения воздуха. Третий вариант, я еще ранее не упомянул, это центральное хладоснабжение. Чаще всего такое применяется в крупных гипермаркетах, супермаркетах, когда отдельно вынесен где-то холодильный блок, и идет разводка на всю холодильную технику.